Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. В этом видео мы говорим про такую распространенную проблему, как я все, много чего перепробовал, но тревога до сих пор не проходит. Что же мне делать? Вы часто пишете такой вопрос в комментариях под моими видео на YouTube. Поэтому сегодня я вам расскажу конкретно, почему так происходит, ну и, собственно, что же делать в вашей ситуации. В первую очередь нужно понять, что мы сегодня живем в эру информационного шума. То есть очень много информации есть в разных источниках, и они говорят о разных вещах. Но в конечном итоге, когда вы начинаете применять на практике, вы видите эффективность. А если мы применяем какие-то методы на большом количестве людей с схожей проблемой, то мы получаем достоверные данные по эффективности тех или иных методов. Теперь, если мы возьмем проблему с тревогой, то большая часть ваших действий предыдущих, которые вы делали, если вы не избавились от нее, была направлена на уровень физический. То есть любые попытки работать с вашим телом, то есть это дыхательные упражнения, это спорт, это медикаменты, успокоительные, транквилизаторы, антидепрессанты, то есть все это направлено на ваше тело. Но проблема тревоги это проблема эмоциональная. И в первую очередь, что вы должны понять, что тревога это ваша эмоциональная реакция на события, которые вы воспринимаете как опасные. Вот это определение, оно наиболее точно отражает природу возникновения тревоги. То есть, это моя реакция на события в жизни, которые я воспринимаю как опасные. Если я воспринял какое-то событие в жизни, то это вызывает у меня тревогу. Если я воспринял как опасное. Получается, что обратно, если в любой момент, когда у меня возникла тревога, перед этим произошло событие, на которое я тревогой среагировал. То есть это то, как мы реагируем в целом. Это примерно как то, что свет попадает в наш глаз, и благодаря этому мы видим предметы. То есть когда вы видите предмет, это потому, что свет отразился от предмета и попал вам в глаз. Если свет не отразится, вы ничего не увидите. У вас будет темнота. Собственно, почему в темноте мы ничего не видим? Потому что свет не отражается от предмета. Это доказано, потому что если взять фиолетовый свет, то все предметы будут фиолетового цвета для вас. Потому что именно этот свет отражается от предмета. Вот здесь то же самое. В какой бы момент не произошло возникновение тревоги, это значит, что произошло какое-то событие, которое вы восприняли как опасное, и в итоге, в результате мы получаем эмоцию тревоги. Так вот, смысл в том, что когда вы работаете на физическом уровне, вы, получается, не затрагиваете свою эмоциональную сферу. То есть, ваши релаксации, медитации, они направлены на физический уровень, но никак на эмоции. Мы можем сказать, что да, допустим, когда вы дышите, вы расслабляетесь, когда вы отвлекаетесь, вы пытаетесь отвлечься от этих ситуаций. То есть, грубо говоря, вы вроде бы как бы пытаетесь работать с тревогами, которые возникают. Но ключевой здесь момент заключается в восприятии. Помните, мы сказали, что я воспринимаю как опасные какие-то события в своей жизни. И пока вы это делаете, у вас будет возникать тревога, это естественно. То есть возьмите любого человека, дайте ему событие, которое он воспримет как опасное, и у него будет возникать тревога. И получается, что пока вы так воспринимаете свои события в жизни, у вас будет эта эмоция, и это совершенно естественно. Что бы вы ни делали, она все равно будет возникать. Как же теперь избавиться от этого всего? Ну, то есть что вам нужно делать, чтобы конкретно навсегда избавиться от тревоги? Все очень просто. Нужно понять, где лежит эта проблема, и понять, какая комбинация решений даст результат. Вот смотрите, мы говорили с вами о том, что эта проблема эмоциональна. Значит, нужно работать в эмоциональной сфере. Если мы возьмем направление различной психотерапии, да, то есть вот психотерапии есть, которые работают гештальт, психоанализ символы драмы, например, там, другие направления, телесно-ориентированная психотерапия, НЛП. Да? То есть они это разные направления психотерапии, в том числе и когнитивно-поведенческой, конечно. И получается, что нам нужно выбрать, во-первых, мы работаем с эмоциональной сферой, значит, нам нужна психотерапия, потому что как вы еще будете работать с эмоциональной сферой, если не использовать методы психотерапии? Ну, как бы, никак. Значит, если я хочу поработать с эмоциональной сферой, мне нужна какая-то психотерапия. Есть множество разных направлений. И получается, что проблема в том, что эти направления, они тоже эффективны в тревожных расстройствах, в проблемах с тревогой. Но вопрос в том, что у каждой психотерапии свой процент эффективности. Я всегда об этом говорю, поэтому это не новость. Но если мы возьмем 10 человек, которые пришли на, допустим, психоанализ с тревогой, и психоаналитик работает с ними на протяжении какого-то времени, то эффективность может быть всего 10%. То есть одному из 10 это действительно уберет тревогу. Но эффективность 10%. У гештальта может быть эффективность будет 25%. И так далее. То есть у всех ä, разная эффективность. Поэтому из всех направлений психотерапии мы выбираем самую эффективную. Как вы думаете, какая самая эффективная психотерапия в избавлении от тревоги? Напишите правильный ответ прямо сейчас в комментариях под этим видео. Ну а я скажу вам на самом деле, что это когнитивно-поведенческая психотерапия, потому что она работает непосредственно с восприятием. Нельзя сказать, что это прямо вот когнитивно-поведенческая психотерапия, это решение проблем с тревогой. Нет, нельзя так говорить. Можно сказать только то, что это способ, это технология, это метод, который позволяет работать с тревогами. То есть это дает доступ к вашей работе с тревогой, но никак не определит то, что вы избавитесь от своих тревог. Но эффективность работы в когнитивно-поведенческой психотерапии она может достигать до 80-70%. То есть когда люди обращаются... 7 или 8 человек из 10 избавятся от тревог, либо улучшат свое состояние в этом направлении, благодаря когнитивно-поведенческой психотерапии. Но теперь мы с вами должны понять, что когнитивно-поведенческая психотерапия – это всего лишь инструмент. Но что же по факту нужно делать? Нужно найти носителя этого инструмента. Это должен быть какой-то специалист. То есть, когда мы говорим о психотерапии, когнитивно-поведенческой, то есть два человека, которые могут этим заняться. Это либо психолог, либо психотерапевт. То есть и тот, и другой могут работать в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии в качестве ну, психотерапевтической консультативной помощи, работы с тревогой. И вот вы обращаетесь к этому специалисту, вы работаете со своими тревогами в рамках когнитивно-проведенческой психотерапии. Это то решение, которое является наиболее эффективным в работе с тревогой. Почему-то вы думаете, что если вы, например, прочитали много книг или просмотрели много таких вот видео, то вы понимаете всю эту проблему. На самом деле нет. Дело в том, что я сейчас дальше расскажу, и вы узнаете для себя много интересного в плане того, как это все происходит. Когда мы берем, допустим, человека, у которого а, тревоги, он обращается к психологу, который работает в рамках когнитивно передической психотерапии. И даже здесь мы не знаем точно, будет ли результат. Но в первую очередь вы должны понять, с чем вам действительно требуется работать. Вот представим свою проблему, вашу проблему. Очень просто. В 8 утра вы, например, просыпаетесь, в 12 часов ложитесь, с 8 до 12 у вас время бодрствования. И вот за это время у вас сколько-то раз в течение дня возникает тревога. Это значит, что в эти моменты у вас возникает тревожная реакция. Для того, чтобы убрать всю вашу тревогу, вы должны убрать все ее проявления в течение каждого дня. Поэтому логично, если мы говорим о том, что я тревожусь в течение каждого дня, и у меня есть проблемы с тревогой, то мне нужно убирать тревоги, которые происходят у меня на ежедневной основе. Потому что в большинстве случаев вы реагируете на одни и те же тревожные ситуации в вашей жизни. Поэтому мы с вами разбираем ситуации, не просто тревоги, любые, которые мне пришли на ум, а мы идем и прорабатываем тревоги с психотерапевтом или психологом в рамках когнитивно поведенческой психотерапии, те, которые на ежедневной основе у вас возникают. И это очень важно. То есть вы прорабатываете текущие тревожные ситуации сегодняшние. Если есть человек, который с вами эти ситуации пытается анализировать в рамках когнитивно поведенческой психотерапии, на ежедневной основе вы это делаете, то, разумеется, вероятность успеха избавления от тревоги становится очень высокой. Потому что это максимально направленные результаты на то, чтобы избавиться. То есть давайте еще раз. У нас получается, мы берем самое эффективное направление психотерапии и работаем в рамках психотерапии, потому что пытаемся решить проблему эмоциональной сферы. Работаем с когнитивно-поведенческой психотерапией. Работаем не сами, а со специалистом, который владеет этими методами. Мы работаем с ним, с этим специалистом на ежедневной основе с тревожными ситуациями, которые на ежедневной основе происходят. Вот если мы все это совмещаем, то мы получаем такой бабах офигенный эффект по снижению тревожности. В чем здесь смысл? Почему человек до сих пор не избавился? Потому что вы, скорее всего, нашли... Специалиста, который не работает с вашими ежедневными тревогами. Вы работаете со своим телом, а не своей эмоциональной сферой. Вы работаете со специалистом, который не работает в рамках когнитивно-политической психотерапии. И вы работаете, наверное, самостоятельно. Вот четыре, наверное, варианта, почему вы до сих пор не избавились от тревоги. Но смысл в чем? Почему вам нужен другой специалист? Казалось бы, что я сейчас продвигаю свои услуги. Нет. Я говорю сейчас не про себя. Я говорю в целом, про подход. И здесь вы должны понять следующее. Что я когда-то понял, почему человек тревожится в этой ситуации, а другой человек нет. Например, есть всего два направления. Я часто про это рассказываю. Когда вы что-то планируете, вы видите негативный сценарий в этом плане, и возникает страх. Это совершенно естественно. Если вы видите только один негативный сценарий в своем плане, это вызовет у вас тревогу. Но проблема в том, что если вас попросить сформулировать остальные варианты плохого до да хорошего вы не сможете это сделать вы сможете записать 2 три варианта и потом остановитесь как только вы остановились это говорит о границах вашего восприятия именно в этот самый момент человек хороший специалист Подключается и расширяет ваше восприятие, дает вам следующие другие варианты, которые для вас оказываются убедительными. И за счет вот этого прихода новых вариантов будущего извне, расширяется ваше текущее восприятие будущего, снижается тревога. Другое направление, это когда вы на что-то среагировали с прошлого. То есть я прямо сейчас вспомнил что-то из прошлого, объяснил себе это одной пугающей причиной, и у меня тоже возникает страх. Так вот. Чтобы это исправить, вам нужно находить совокупные причины, почему так произошло. И когда вы делаете это самостоятельно, вы находите причины, которые могут вами быть предполагаемы. То есть вы не фактические причины находите, а те, которые предполагаете. Специалист же помогает вам оценить причины, насколько они являются реалистичными и насколько они являются фактическими. То есть если вы пишете, возможно, он был в плохом настроении, это предположение. По факту он был раздражен в течение дня. Это факт. И вот специалист помогает заменить ваши предположения на факты. Таким образом, как только вы застреваете, специалист, работающий в комитетной психотерапии, разбирающий ваши ежедневные тревоги, подключается и помогает вам расширить ваше восприятие к этим тревожным ситуациям. Поэтому здесь мы говорим о том, чтобы мы... Получили максимальный эффект в избавлении от тревоги, чтобы вы наконец от нее избавились, вы должны все эти направления совместить. Первое. Работаем в рамках психотерапии. Не с телом, а с эмоциональной сферой. Работаем с каким-то психотерапевтом или психологом. Работаем в ключе когнитивно-поведенческой психотерапии. Работаем над ежедневно возникающими тревогами. И как только мы застреваем, специалист помогает нам в расширении нашего восприятия. Вот, в принципе, и все, что я хотел на сегодня вам сказать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.